Старый опытный кот даже сильно не убегал от нашего щенка. Тоби, Спокойно Тоби. трусил впереди. Самое главное, чтобы не догнали. Ну и результат превзошел все ожидания. Тоби, ты готов в гости пошел? <свист> Ой, тихо. Вот так вот. вот так вот кот тебе сказал. что кот тебе сказал. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.